Итак, первое видео в новом 2021 году. Хочется начать с позитивного, поэтому будем говорить про эту тумбочку, которую я сделал в прошлом году. Ну, она уже, конечно же, потропалась кромку сам проявил, сикась-накась а, получилась. А, Тумбочкой этой уже достаточно долго пользуюсь а, в прочности сомневаться не стоит значит предыстория вот эти вот сами непосредственно задвижки и направляющие на них родные как можете заметить они сборные с так сказать завода я их нашел нашел недалеко от мусорки да, видимо кому то надоели или сломался стол вот они достались не бесплатно весь остальной материал в смысле вот эти вот стенки здесь стенка и вот здесь вот еще тоже есть стенка она плотняет это бывший шкаф у нас шкаф искривился весь, но мы его не стали выкидывать, а разобрали вот кромка 30 тенге за метр, купил 10 метров, надолго хватит, Конферматы, заглушки вот эти, ручки местные, ручки не покупал, направляющие тоже не покупал, Это вроде все, ножки тоже купил, Вот по факту обошлось там тенге 500, наверное, мне эта тумбочка, много лишнего он наговорил, хотел по-быстренькому. Значит, я с проектом этой тумбочки пошел в ближайшую мебельную компанию, которая занимается сбором мебели на заказ. Дал туда свой проект. Короче, сейчас будет видео без... Блин, просто с картинкой. Оно длится 4 минуты 41 секунду. Два дня похода в эту компанию. В общем, там скажут, сколько обошлась мне эта тумбочка. Здравствуйте. Мне вот такая тумбочка нужна. Угу. Угу. Я бы хотел узнать, если бы просто детали выпилить, сколько стоит. Да, и если полностью сборка, то сколько будет стоить? Вот, то есть все варианты. <плотный> который считает, человек ушел. Давайте я сфоткаю, завтра вам позвоню туда. Ну, можете подождать. Хорошо, завтра позвоним. Угу. Сам Хорошо, а вообще примерно а, сколько? Примерно будет? Да. Не знаю, здесь может быть квадрат, два, максимум полтора квадрата, мне кажется, здесь. Если полтора квадрата, распилом примерно тысяч четыре-пять будет. Распилом это. Ага. А за сборку вы сколько берете? Ну если собрать, я не знаю, там, если с работой вместе, может, 7-8, там. Ну как посчитаете, не знаю больше. А, -а, -а. а доставка у вас есть? Доставка бесплатная? А -а -а. Все отлично. Спасибо, Сильнян. Позвоню, скажу точно. Ага. Здравствуйте. Я э, недели две назад приходил два раза. В пятницу и в понедельник проект оставлял. Меня сказали перезвонят. Какой проект? Тумбочки. Ну нет, а, проект, вышла, зарисовку. Равид. Да? Равид. Ну я звонил, ты что-то не брал. Там? Нет, у меня вроде не было. Нет, нет я, я покажу тебе. Хотел бы узнать, что стоит. Я звонил, у меня даже есть такой Не помню. А как вообще ваша компания называется? Рога и копыта. Как? Рога и копыта. А если серьезно? У меня никак не пыта. Мы не рекламируемся. так. Да, вот он. Ну я звонил сейчас. Ты какой телефон? 708, да? Сейчас по так Ты не отвечал я Он звонил. Я верю. Нет, ага. Ага. Просто ты не ну, что там по проекту ну, по тумбочке. 11. 11 это за готовую доставку, да? А если бы я просто распил... Ну, там надо То есть сам будешь все делать, да? все ну, посмотрим по деньгам как. Я пока ну, не смотри. знаю, я хотел бы просто цену узнать. Ну вот, тебе готовый этот. Готовый 11 тысяч, да? Ага. Все. Ирик. Вот. 10-12. Да. У меня всю вещь сохраняется. Ага. Да, видимо, занятла Девы государственные. 10 декабря. Ага. -а -а. Ну, вышли. А уже уже декабрь. А этот так, если чисто распилом заказывать, там не написано? Нет, можно это. А какой цвет? Да без разницы, подешевле? Там да, разве нет. от цвета цена зависит? Сам будешь в все, да? Шесть. Восемь и восемьдесят да? Ага. Шесть. Сам будешь все, да? Да. Сможешь, да? Да. Ну, если что, знакомых спрашиваем. Ну, около четырех тысяч будет. Около четырех тысяч да? Это более-менее нормально. Ну, я здесь крадис еще, почти, а там, копейки будет. Ящики. Ага. Хорошо. Ирик. Угу. Ладно, до свидания. Угу. Ну вот, собственно, 11 тысяч, вот это вот чудо-юдо а, небольшое.